Всем здорово. Что вы делаете? Давайте рассказывайте. Я ем еду, бля. Ужиную. Угадайте, где я заказал еду. Души всем, кто пожелал мне приятного. Тебя и бьет, блядь. Или ч? Где Марьяна? Что, наш совместный эфир с Марьяной. Или у нее дел нет нахуй? Не говорите, блядь, что я дерзкий дохуя, да хоть это так и есть. Вы просто хуйню спрашиваете некоторые. Всем привет, всем салам. Давайте поговорим сегодня о чем-нибудь приятном. Например, о том, как я пиздато сходил на концерт, я буду петь свою музыку. пиздата. Не фанат, но из МС и Басты, но это тоже было пиздата. Особенно финальный момент, когда все были на сцене, было пиздата. Может быть, такого и не будет больше никогда. Ну и ладно. Я рад, что я оторвал свою жопу и приехал на это мероприятие. Это было важно, полезно и легендарно. Вот. Задайте мне какой-нибудь вопрос охуенный. Давайте о чем-нибудь поговорим. Не будьте скучными залупами. День рождения у меня 8 апреля. Кушаю котлету из индейки. Или лечо. Сейчас сделаю себе чай, блядь. И блинчики со сгущенкой нахуй. Ставь лой, если ты любишь делать себе бутерброды, блядь. Или там хуйню какую-нибудь жрать, сладкую с чаем. Да ничего не было за кулисами, просто я имею в виду на сцене был пиздатом. Конечно, мы с Марьяной все еще вместе и планируем быть всегда. Пока я жив, мое сердце принадлежит Марьяне Рожковой. What are you talking about, bitch? Bitch, Если мои бывшие друзья, Бичнигеры бич нахуй. Шучу. Не все. С кем-то у нас просто разошлись интересы. А кто-то просто брокерс, липучка. Или просто... Ну, не, на самом деле почти все. Мне всегда везет так, что я люблю быть открытым человеком. Люблю доверять людям. А обычно чуваки, с которыми... Я общаюсь близко, они оказываются просто ебучими присосками, и когда паразит, я этих паразитов нахуй от себя отлепляю, они присасываются куда-нибудь другим местам. Люди ищут свою выгоду, пытаются выехать за чужой счет. Ненавижу паразитов. Терпеть нахуй не могу. И рот таких людей, блядь, пусть они нахуй сдохнут все. Побыстрее. Хотя всем сдохнем. Все там будем, пта. Не переживайте. Всему свое время. Просто никто не должен умирать раньше времени, но паразитам можно. Эти пацаны не лояльные. Они не знают о лояльности. Лояльность это главное качество. Так, нахуй. Генгин из бич. Бич. Бич Муфс. Сейчас, что-то, я поставлю чайок И заварю себе фуэрчика, блядь. Будем отдыхать. Недавно я делал расследование, что у среднестатистического русского рэпера вот, в четырех строчках три раза повторяется слово «мама». Мне интересно, откуда у вас такая странная любовь к своим матерям? вы просто, блядь, не можете и в каждой, блядь, треке об этом говорите. Мама-мама, мама-мама. Или это просто лирическая бедность. Скуднота. Вот. Ребята, басте все равно один нахуй. Надо строить из себя самого новую личность. Что-то оригинальное. И быть собой в первую очередь. Потому что таких, как вы, долбоебов, больше нет. Каждый из нас своей природе оригинальный и надо это развлекать блять, развивать ёбаный урод вот. цветы завяли нахуй надо выкинуть блять. давайте Дима, что-нибудь это что-то начал свой монолог вам же, наверное, дохуя хуя интересно узнать, как я там отношусь. Не знаю, блядь, Кизару, там, Коби-Ванка Ноби, блядь, не знаю, еще кому-нибудь. уже больше спросить не о чем, блядь. Спросите что-нибудь нормальное. Зачем ты подстригся? Вот, блядь, частый вопрос, на который я иногда отвечаю так, иногда по-другому, иногда по-третьему. Да и много причин почему. Настроение было такое, да и вообще, ну типа... Э, заебная прическа, нахуй неудобная. И она меня заебала, я с нее ходил уже, блядь. И... Я с теми волосами ходил, блядь, года 4,5 или 5 последние. Из них три года я носил корабля. блять, меня заебала эта прическа во всех планах, вот. Ну и плюс это было просто как новым этапом творчества, моим каким-то очищением. Ну и люди в совокупности в целом, конечно же, меня засунули в какую-то коробочку, как они любят это делать типа вот теперь он будет петь так, он будет петь сяк. Бля, захочу, буду петь так, как пел на последнем альбоме, захочу, буду петь по-другому, ну типа стиль, текст и все такое. Буду делать музыку такую, которую я захочу. Буду вести себя так, как я захочу. Буду стричься так, как я захочу. Буду одеваться так, как я захочу. Захочу, буду покупать новые шмотки, Я а захочу, не буду покупать новые шмотки, Потому что, блядь, это моя жизнь. Только я в ней хозяин. И никто не может мне сказать, что мне делать, а что нет, понимаете. В конечном итоге, даже если у меня, э, не знаю, даже если меня посадить в тюрягу, то у меня еще останется мой разум, и в нем я буду свободен. Поэтому, даже если со мной случатся какие-то самые страшные вещи, которые считаются самыми страшными, это в конечном итоге все равно не страшно. Не говоря уже о таких вещах, как какие-то мнения людей, кому что нравится, блять, и как я должен себя вести по их мнению. Ебал их всех в рот. Вот так вот. И вам советую, будьте собой и ебите всех в рот. Живите так, как вам удобно. Вот и все. Мне скорее заебись было, и мне нравилась эта прическа, и мне с ней было комфортно, и нормально. А когда мне стало с ней некомфортно и неудобно, и я уже заебал и устался, я ее сбрил. Вот и вы также же, не очкуйте нихуя, захотите покрасить волосы, не захотите не красьте волосы, блядь. И так с чем угодно, блядь, не знаю, с пирсингом, хуирсингом и так далее, тому подобное. Живите так, как вы хотите. Вы хозяева своих жизней. Блять, стакан зашкваренный, какой-то, блядь, грязный, нахуй некрасивый, как земфира, не симпатизируй мне полный таза мое шоу, и мне станет хорошо. Что не так с твоим флоу, где ты, блядь, его нашел. Посадил на палец, нахуй, вас. Так, чай пел. Дай денег, хочу на Новый год подарок сделать. Иди заработай, нахуй. Иди работай, блядь. Ты не представляешь, насколько то, чем я занимаюсь, это сложная работа. Не легче, чем, блядь, большинство других работ, в которых вы работаете. Единственный просто плюс... У меня так это то, что я не привязан четко к чему-то. Типа из разряда я не должен вставать в определенное время каждый день с понедельника по пятницу куда-то ехать. Это первое. А второе, это то, что я занимаюсь реально тем, чем я хочу заниматься. Я это охуенно. Если э, у вас не такая работа, то найдите, постарайтесь работать так, чтобы это было дело, которым вы реально хотите заниматься. и Тогда вы будете кайфовать. Знаете, я по жизни кайфую. Я вообще кайфарик, блядь, получаюсь. Нет, то есть... Э, Лежу, отдыхая сплю, кайфую, нахуй. Играю в PlayStation, кайфую. Мы идем с Марианой куда-нибудь поесть или что-то посмотреть, кайфую. Я сажусь заниматься треками, и это, блядь, дохуя работа. И сверху этого я еще кайфую. Иду на студию, не сплю ночь, записываю треки, я кайфую. Надо кайфовать, ребята. Кайфуйте от жизни по максимуму. Где Марьяна? Валейкум ассалям. Всем моим братьям. Нахуй, где чай, блядь? Женя отебись, Марианы. Тут уже какие-то люди прям с этих своих конференций, блядь, заебали нахуй. Не добавляйте меня свои конференции, ебаные. Когда захожу э, в личные сообщения, блядь, с людьми пообщаться, нахуй серьезными, у вас постоянно вот это залупа, какие-то малолетки, ебанутые школьники добавили меня в конференцию бля. и что, думаете что ли я отвечу вам или блять, вот эти все люди, которых вы там добавляете блять, от фараона до пошлой моли блять, этого Кирилла, вот что, все, все вам ответят, нахуй скажут, да, привет ребята ебать его в рот типа я не говорю, что это, не знаю уровень какой-то богов там и уровень не знаю, какой-то блять пиздоты, но я просто говорю, что люди заняты, артисты Че вы, блядь, шутки шутите нахуй свои? Всем есть чем заняться, и вам, блядь, тоже надо чем-то заняться, кроме как в интернете и хуй страдать. Я, конечно, все понимаю, у нас, блядь, в этой стране это единственная, нахуй, такая, знаете, отдушена, типа в интернете посидеть. Но займите чем-нибудь себе, займите себя каким-нибудь искусством. Вот на экс, блядь, конечно, это не, не считаю, что это дохуя какая-то легенда, там, не знаю, как Тупак Шакуру, он просто не, мог бы ей стать, но не успел этого сделать, к сожалению. Но он чувак был вообще не глупый, каким бы он ни был, там, правда или неправда, все вот эти там про него дела, там, с его телкой, что происходило и с ним, это я знать не могу, да, но... То, что я видел по его видосам, которые он там делал, как влоги, да, когда пытался быть блогером или что-то такое, это, в этом есть много клевого. То, что, к примеру, он говорил о том, что люди, вы должны заниматься чем, ну, типа, вы не обязаны заниматься именно музыкой. Вы можете делать искусство из того, чем вы занимаетесь, даже если вы лечите зубы или, не знаю, блядь, вы ремонтируете дороги. Сделайте свою жизнь искусством и кайфуйте. И занимайтесь тем, что, что вам нравится, и тогда все будет заебись. Какой сахар вам больше нравится, кстати, тростниковый или обычный белый? У нас вот дома тростниковый. Говорят, он якобы полезнее. Но на самом деле, весь сахар это говно вредная хуйня. Но я его употребляю. Это единственное, что я употребляю. Сахар, мать. Мать твою, блядь. Так обычно говорят всякие ботаники. Мать твою! Что случилось, бля? Ну, так они не сыгают, они говорят, наверное. Ё-моё! Мать твою! Что ты делаешь? Ауч! Так, блядь. Не, не курю. Сиги не курю и траву не курю. Нет, я как бы, блядь, понятное дело В своей жизни я пробовал Курить Травку Не один раз И курил сигареты несколько лет плотно Но сейчас я не курю ничего Я чистый Светлый разум Бич гэнг Лайф Хотел бы фицки Зару, да очень сильно мечтаю об этом. На самом деле Кизару может сделать нормально. Если, если забить хуй на все Потому что музыка выше, чем все остальное, то и у меня в С Кизару получился нормальный трек. Но я бы вряд ли этого хотел. Потому что он много плохого говорил. Да и я ему много плохого говорил. Нам с ним бы следовало публично друг перед другом извиниться. Тогда можно и так думать. Потому что накосячили мы оба. Ну, я бы, не знаю, приеду в Барселону, если вдруг встретимся с ним, попиздимся. Но выиграю я. Не переживайте за это. Но вообще насилие это плохо, и я бы не хотел вообще ни с кем раздавать, драться и еще вот это все такое. Просто люди в основном сами на меня залупаются. Даже ситуация с Кизару. почему я много всякой хуйни начал говорить, почему я начала жопа гореть. Э, только потому, что он начал какое-то свое мнение такое, что выражать в негативном ключе из разряда, что там, типа, со с оскорбительным подтекстом, в общем. Так мне похуй, типа, ну не нравится моя музыка, не слушай мою музыку, это окей. Не нравится я как человек, ну, блядь, не, не смотри меня, не читай, не знаю, не слушай мою музыку, опять-таки, просто не подходи, не обсуждай меня, нахуй это надо. То есть, типа, я придерживаюсь такой позиции. Раньше я был логал когда мне было лет 15-20. Ну, сейчас как-то за последний год я сильно изменился и вырос ввиду нескольких событий, некоторых, некоторых течений обстоятельств вот и поэтому я как-то отношусь к этому проще типа зачем все это надо жить спокойно это заебись как тебе dragonborn я вообще считаю что big baby tape это оригинальный чувак клевый, и желаю ему творческого развития он cool вот нормально думаю. Но Dragonborn мне лично то есть, не зашел, в том плане, что просто, просто ну, не моя музыка, то есть, я не особо люблю и когда у меня так получалось, и когда что-то однообразное прям идет шаг за шагом, именно поэтому мне многие концептуальные не нравятся. И в этом есть некоторые минус пути исповедимы. Ну, в общем, грубо говоря, просто я добавляю обычные дохуя треков, но мне в последнее время вообще ничего не нравится. Поэтому чего вы про Dragonborn спрашиваете? Мне у Lil Baby особо не зашел новый, блядь. Э, мне не зашел э, этот The 1975 тоже мне особо не зашел. А вы типа спрашиваете про пацана э, 18-летнего. Ну, типа, такие, так, меня, меня такие-то вещи не радуют что-то в последнее время. А так, в целом, ну, бля, не знаю, работать надо, ебашить дальше, и, и все будет прикольно, у всех все будет заебись по-своему, каждый найдет себя. То есть, ну, гимнезулут, заеби, что он это стало мемом. Вот, это клево, это даст ему волну, уже дало, дало ему хайп там какой-то, как-то как называют, наверное, до сих пор, вот. Но, типа, в целом мне не понравился альбом. Ну, типа, из 23 треков я добавил 5 и из них еще не факт, что мне все понравятся, когда я их послушаю через полгода. Поэтому ну, типа, слабый релиз. Но, чтобы вы понимали, я... Это, чисто, ну, это мой вкус. Я не хочу никого оскорбить или что-то такое. Мне нравятся некоторые его треки, а какие-то не нравятся. Большинство не нравится. И это нормально, потому что типа, мне не нравится, к примеру, не знаю, ну, из своих релизов, я считаю, что, ну, hate love – это слабый релиз. No love – это слабый релиз. Да, в принципе, я не знаю. Из моих релизов мне все релизы не нравятся. Нравятся какие-то отдельные, может, песни, отдельные моменты. А сейчас мне из моих релизов ничего не нравится. Ну, то есть, только если мне нравятся «Пути неисповедимы», собственно, как сам жест – Нравится очень многими моментами, как я лирически себя там проявил, показал, что у меня есть задатки хорошие. А с музыкальной точки зрения, ну, типа, можно было эту позицию более мелодично выразить, но на самом деле не знаю. «Пути неисповедимы» — это охуенный альбом. Это охуенный альбом, и это называется дали шуму в индустрии», кто бы чего не говорил. Ну, это охуенный альбом, концептуальный и все такое. а остальные свои альбомы, ну мне типа не особо нравится, потому что это просто каша, состоящая из одного-двух хитов, и остальных проходных треков типа каких-то, но ну может там пару клевых песенок еще на каждом из релизов есть, но мне все это нравилось в тот момент, а значит я все делал правильно и все Бля, чай же хотел пить, вы меня отвлекли нах своим драгонбордом. Я... <связывая> ну что, молодец, тейп. Молодец. Главное, чтобы однообразие его не сожрало, я вот этого ему желаю. Чтобы он не стал заложником только вот э, одно, од одного звука. Чтобы он со временем смог развиться во что-то большее. Потому что, если просто типа ну действовать в одном стиле, то... На этом можно далеко не уехать. Очень мало кто уезжает на этом. Ну, у нас, по крайней мере, в стране. Вот, поэтому я желаю ему работать, и я желаю ему, чтобы у него все было пиздато, и чтобы он, блядь, развивался. Развивался и развивался. Ну, пацан оригинальный, молодец. А главное, молодой. Это клево, что у молодых пацанов есть возможности 18 лет. Бау, бау, бау, маза, пока, бич. Чаек, заебись, время 8.20. Пьем чаек. Хуярим блины со сгущенкой. Еще не знаю, какой альбом, на самом деле, за последнее время меня так, что прям вау, пизда-то удивил. Ну, типа, чтобы сказал, бля, это хороший альбом. Может быть, Мик как-то понравился, но просто потому, что это Мик Милл, а так, на самом деле, не особо сильно. Астроворл Трэвис вот это, бля, разъеб. На среди русского хуй его знает. башить нам еще и ебашить всем. Эти русского в том году был охуенный этот. У ну, двойной альбом. Расскажи о бифе с белым панком. Не было никакого бифа с белым панком было такое, что раньше я не понимал, как надо воспринимать Федю и, и когда он пошутил шутку какую-то про меня и лизера, ну типа что-то какой-то бред из разряда, назвал нас пейс и пизер ну какая-то детская хуйня вот, то я подумал, что на это стоит эм, как-то огорчаться и от этого отталкивать какой-то конфликт, что меня как-то задели, ну и написал, что Янграша это для пидоров вот Вайт начал выебуривать что-то, потом Джонатан, их чувак, который был у них менеджером, ну, потому что там мы начали друг на друга выебуривать, там Джимбо что-то, там Вайт ну, типа, и в интернете, и не в интернете, так уже были какие-то движения на то, чтобы друг друга ебучку набить. Ну, мы, короче, встретились с Джонатаном, с менеджером их тогда, ну, и как бы все порешали. Ну, все нормально было. Я пришел на их концерт, потом уже. Когда приезжал Янграш в последний раз, перед своим закрытием. Там был Фараон, Депо, Вайтпанк, вот эти все ребята. Да, ну и как-то ничего. Я пришел туда с позитивными вайбами. Вообще не, не был настроен ни драться, ни что-то решать. Ну и как-то так на похуй все прошло. Нормально. Сейчас у меня никаких конфликтов ни с кем нет. Если у кого-то есть со мной конфликты, встретимся, порешаем. Конфликты это хуйня. Но если кто что хочет, то ебал могу нахуй разбить при встрече. Но я думаю, не придется, есть ряд каких-то людей, которым от меня достанется нахуй при встрече, как минимум в моральном плане, потому что они, блин, мусорные все, сука. А так, в принципе, у меня конфликтов нет. Как относится к тому, что всех нами посадили? Очень грустно, что его посадили. Очень грустно, что он такой долбоёб. Что он, блядь, такой хуй той страдает. При том, что, блядь, нашел себе дорогу в жизни, такой хуй не страдает. Вот не будьте такими. Пацан талантливый. Хиты, нахуй, у него есть. Блины рулят, ёпта. Волосы не растут долго, я просто свяжу за своей стрижкой, за своим хайркатом, катом Подбреваю. Кто спрашивал, почему я так много матерюсь? Да потому что мат это обычный регистр русской речи. Это нормальный русский язык. Ничего такого в этом не вижу. Для меня что блин сказать, что блядь. Бля, пиздец, у меня челюсть хрустит, ебаный рот. Почему не общаешься с Пашкой? Потому же, почему и с Эльдаром? Ну, с Пашкой не совсем поэтому. Рост сто семьдесят восемь. Уже нахуй сто раз спрашивали эту хуйню. Мат, заебись. Когда тур? Не знаю. Может быть, в следующем году было бы круто. Все зависит от вашего желания и от денег организаторов. Ты видел, тебя по новостям показывают. Ну что, это, блядь, первый раз, что ли? Вообще на нахуй сегодня, долбоебы там. В своих новостях, блядь, пиздобольных. Гэнгин из бич. Здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Всем бандитам нахуй моим. Когда альбом? Скоро, ёпты. Я думаю, слайм каминг. Вообще, просто, блядь, в течение пары-тройки месяцев будете слушать мои хиты и радоваться жизни. Таркнул. Нефит. Хотел бы, на самом деле, много с кем втонуть. Вот. Ну, а по крайней мере, у нас в стране все очень такие со своим мнением, что типа, бля... Я такой крутой, куда мне, блядь, фитовать с кем-то вообще, блядь, со своими друзьями, как будто они с ними в очко долбятся, я хуй его знаю. Есть какие-то вещи, которые, ну типа, которые выше, чем э, дружбы и вот это все, к примеру, музыка. Дружба ваша хуйня не существующая. А музыка, она оставляет свой след и всегда будет. Вот и все. Поэтому я на самом деле много с кем хотел фитонуть. Но я уверен, что если я буду писать кому-то, они мне все откажут по разным причинам. Скажут там, я типа, блядь, вот такой вот. Но они типа, ну все сами себе на уме, от мала до велика. Поэтому все люди, которые мне как-то был бы, было бы интересно с ними фитануть, как минимум ради развития индустрии и нашего общего дела, ну, блядь, очень маловероятно, что такое получится. Но я как бы не обламываюсь, я без воебона в этом плане мне не стрёмно. Я, не, я типа ничего такого не вижу в том, чтобы кому-то что-то предложить. Это нормально. Может, даже предложу, но в следующем году. Наверное. Сейчас пока ни с кем не хочу фитовать. Не потому, что я такой же, как они, да, там, многие из них, ребят. А потому, что просто я... Сделал такой материал, на который уже у меня как бы нет времени кому-то что-то предлагать, и чтобы кто-то что-то делал. Сейчас дорабатываю и еду на заслуженную зимовочку, отдых, потому что сильно заебался морально в этом году, да и физически. Вы моей работы не видите, а ее дохуя. И оттуда откуда-нибудь из-за границ дропну вам альбомчик. Слайм. Напиши палец вверх, если ждешь слайм. Так блогеры говорят, я не знаю. Ну короче, отправьте сердечко, если вы ждете слайм. Мой альбом ебать разорвет, пиздец. Просто ебнуться можно. Все хуеют, скажет ебать, братан. 9 из девяти хитов. Ладно, he uh, я пойду, короче, работать, потому что дело мне духуя. Всех обнял, всем спасибо, что находитесь со мной на связи. Рад, что у меня есть возможность пообщаться. С людьми. Гангшит. Ждите слайм.